Приветствую, меня зовут Евгений Ванина. Буквально за пару дней я заработал более 400 тысяч рублей. Если хочешь узнать как, то обязательно досмотри это видео до конца, потому что в нем я показываю, как я эти деньги заработал, как я их вывел. Ну, соответственно, все вот эти вот небольшие процессы. Но помимо всего остального, я хочу сделать тебе небольшой подарок. Под этим видео будет находиться специальная форма подписки, заполнив которую ты получишь полноценную инструкцию, о том, как начать зарабатывать деньги через интернет. В этой инструкции я показываю, где, как привлекать трафик, как создавать воронки продаж. И более того, я тебе уже даю готовую систему, которая стоит более 10 тысяч рублей абсолютно бесплатно. Эту систему ты настроишь под себя, вставишь туда свои партнерские ссылки. И эта система содержит в себе множественные источники дохода. То есть ты начнешь зарабатывать не с одного источника дохода, а сразу с нескольких. Как ты это будешь делать, соответственно, ты узнаешь об этом курсе. В общем, если тебе это интересно, если ты хочешь действительно научиться зарабатывать деньги в интернете, прямо сейчас под этим видео заполняй форму подписки и переходи к нашим видео урокам. На этом все, с тобой был Евгений Ванин, смотри видео до конца и обязательно получай мой бесплатный видеокурс. Пока-пока!